В данном видео мы с вами рассмотрим, как вам многократно можно увеличить свой доход, работая в проекте, мини-очередь. И один из вариантов увеличения этого дохода, конечно же, привлечение партнеров. Для вас я подготовил инструмент, который будет вам помогать собирать подписную базу, даже если человек не вошел в проект, он уже станет вашим подписчиком и соответственно у вас останется в базе, вы сможете ему предлагать другие проекты, продукты, услуги, свои или партнерские. Также Данная система, которую вы сможете получить, посмотрев это видео, будет привлеченного подписчика, который в вашу базу подписчиков пришел обучать и делать его партнером в данном проекте, причем партнером активным. Пройдя этот курс, вы видели, что у меня ежедневно приходят партнерские начисления. Это говорит о том, что привлекая партнеров, вы многократно увеличиваете свой заработок. Партнерские начисления идут каждый день, независимо от того, если выплаты по маркетингу, дошли ли вы по очереди, в основном маркетинге живой очереди, либо прошел у вас один цикл в мини-очереди, вложили 900, получили 2700. Партнерские начисления, вы видели, идут ежедневно, поэтому очень выгодно приглашать партнеров, но сказать приглашать партнеров здесь будет не совсем правильно, потому что тот инструмент, который мы рассмотрим в этом видео, он будет собирать вашу подписную базу. Этот инструмент представляет собой готовый комплект. Такая же подписная страница, на которую вы подписались. Здесь у нас сразу в самом верху очень важная строка. Гарантия заработка 100%, но нужны вложения. Этим самым мы отсеиваем людей, которые ищут без вложений, То есть, как правило, это пассивные люди, не привыкшие работать, которые все время ищут халяву или уже сразу настроены негативно. Этих людей мы отсеиваем и говорим, что вложи 900 рублей, получи 2700. Далее здесь идет красивая картинка с эмоциями, специально продумано так, чтобы человека захватывало внимание. Пассивно стоит триггер, заработок 100%, узнай как из каждого вложенного рубля получать 3 рубля и выйти на полный, пассив уже без вложений. Зарабатывать можно без приглашений, но с приглашениями заработок намного больше, есть три варианта подписки на e-mail. во вконтакте и в Telegram. вы сможете по своему желанию либо все три настроить, либо какой-то один из этого оставить, либо два. Все видео уроки полностью есть, как сделать канал в Телеграм, как сделать группу ВКонтакте, как настроить авторассылку, как сделать рассылку по имейлу. И также здесь ниже есть еще видео, в котором более подробно рассказано. Это видео тоже немножко отсеивает людей, которые не готовы работать, показывает, как это работает и заинтересовывает человека узнать, что же дальше. Соответственно, опять кнопки идут на подписку. Человек кликает по любому из вариантов и попадает в вашу группу подписчиков. После этого человек попадает уже на страницу с уроками, где вы сейчас смотрите это видео и проходит по тем же самым шагам, по которым прошли вы. При необходимости он может постучаться в чат поддержки в Telegram. Рекомендую вам сделать свой чат, уроки есть. Человек проходит по урокам, практически все ответы на вопросы в видео уроках есть. Начиная от того, как можно зарабатывать без приглашений, вложи денежку, получи на выходе, ничего совершенно больше не делай. И также показано, какая разница может быть, если настроил систему автопривлечения и работаешь с ней. Помимо того, что человек, используя эту систему, набирает себе подписчиков и заводит партнеров в проект, получает партнерские начисления. Эта система сама себя еще продает. Стоимость данной системы 1490 рублей. И вы получаете 750 рублей партнерских отчислений с каждой продажи. То есть, если вы сами приобретаете данную систему для себя, настраиваете по легким коротким урокам, с которыми справится даже новичок, первый раз пришедший в интернет, две продажи этой системы полностью ее окупают. То есть, окупают эти вложения. Но моя система рассчитана так, чтобы она окупала себя за один круг, который пройдет ваш юнит. Когда... Человек даже на минимум заходит в проект, берет себе в основной очереди юнита за 300 рублей, в мини очереди активирует одного юнита за 900 рублей. Получается 1200. Он влаживает 1200, доходит до того, чтобы взять систему. Он понимает, что он с помощью системы сможет привлекать партнеров, увеличивать свой доход. И к тому же еще набрав двух партнеров, уже не платить дальше по 900 рублей за юнита. То есть эта система поможет ему набирать и сама будет обучать подписчиков делать партнерами. Он берет систему 1490, суммарно у него получаются вложения 2690. И с одного оборота, когда он зарядил 900 рублей, у него приходит 2700. То есть, также с одного оборота он при минимальных вложениях в ходе в проекте 300 и 900 рублей, он получается полностью возврат. Исходя из этого, я сделал минимальную стоимость. То есть, если даже вы сейчас хотите зайти на одного юнита и берете эту систему... Как только юнит проходит круг, по мини очереди по-быстрому пробегает, вы получаете 2700, полностью купаете все вложения. Если вы возьмете систему сейчас, настроите ее, юнита запустите в работу, возможно уже пока он будет работать, вы привлечете этих двух партнеров, а может и больше, которые войдут в проект. И когда вам придет выплата, вам уже не нужно будет вкладывать 900 рублей, они автоматически системой сами будут активированы. Если же вы вошли сразу на 9 юнитов, то понимаете, что с помощью этой системы вы без проблем будете набирать себе подписную базу и партнеров в проект. В комплекте есть несколько вариантов коробок, и по прохождению уроков будет даваться ссылка на страницу с уроками по рекламе и продвижению. То есть будет дано несколько вариантов, где вам рекламировать данный проект, как его продвигать, пошаговые видео уроки, при помощи сервисов и рекламных инструментов. Вы выбираете, который вам нравится, настраиваете по урокам рекламу, рекламируете вашу страницу подписки. Вот эту страничку «Вложи 900 рублей, получи 2700 пассивно». И в принципе все, все остальное делает этот готовый комплект. Он сам обучит вашего привлеченного подписчика, заведет в проект и сам продаст свою копию. Вы получите 750 рублей. То есть это еще один дополнительный источник дохода, который будет пополнять ваш кошелек. Под этим видео вы видите кнопку «Забрать инструмент продвижения». Можете нажать на эту кнопку и перейдете на страницу оформления заказа». Сейчас предлагаю вам посмотреть видео, как оформить заказ. По шагам по инструкции «Проходите». Заполните свои данные, оплачиваете готовый комплект прямо сейчас и сразу переходите к его настройке и рекламе подписной страницы, чтобы начинать уже прямо сегодня собирать подписчиков. Комплект настраивается буквально в течение одного часа, но если вы новичок, может 2-3 часа понадобится. Если вы вообще никогда не работали в интернете, если же вы специалист, который уже работал, вам хватит и полчаса, чтобы настроить данный готовый комплект. Вы его берете прямо сейчас, настраиваете, запускаете в работу, к вам начинают идти подписчики и партнеры в проект. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас была такая картина, как у меня, каждый-каждый день приходили партнерские начисления, я как раз для своей работы использую данную систему. Берите, настраивайте. И получите такой же результат, будут приходить ежедневные начисления. Причем довольно существенные. Вы видите, 5, 2 тысячи, тысяча, 3. Есть, конечно, и 300, 500 рублей. Но в среднем, вы видите, вот я веду, это 2, 3, полторы тысячи. Каждый день 5 тысяч, тысячи и так далее, когда 10 тысяч, не считая, конечно, приятных бонусов, которые вы также можете получить. Обязательно воспользуйтесь данной возможностью, забирайте себе готовый инструмент, настраивайте и многократно увеличивайте свой доход, работая в данном проекте. Для того, чтобы забрать готовый комплект, вам нужно под этим видео нажать на кнопку «Забрать инструмент продвижения». Кликаем левой кнопкой мышки и попадаем на страницу заказа. Здесь мы видим изображение продукта. Вводите свое имя и свою электронную почту. Или можете войти через ВКонтакте. Но лучше войти по имени и по почте. После того, как ввели имя и почту, нажимаете кнопку «Далее». Вас переадресовывает на страницу заказа. Вы видите номер своего заказа. Два дня дается на оплату. И здесь выбираете способ оплаты. Это карты, Сбербанк, Яндекс Деньги, Люю Мани, Киви, Альфа Банк, Связной, другие способы оплаты, единая касса, Адвокэш, PAIR, Виза других стран. Я покажу на примеры карты России. Кликаем левая кнопка мышки. Нас переадресует на страницу заказа. Мы видим сумму заказа. Заполняете данные вашей карты. Пишите имя владельца и нажимаете оплатить. После оплаты к вам приходит на почту письмо. Вот пример письма, маникл, регистрация на сайте. Вам нужно будет перейти вот по ссылочке из письма. Когда вы перейдете по ссылочке из письма, маникл вашу почту закрепит за вами и включит полный функционал, зарегистрирует вас. Вы сможете получить доступ к курсу. И также к вам еще придут во входящие... Доступ к курсу, будет написано manicle.com, вы открываете, просто нажимаете доступ к курсу и здесь у вас будет написано, что ссылка для входа такая-то и ваш логин, это почта и пароль, который сервис Manicle вам назначил. Вам достаточно перейти по своей ссылке, вы попадете в раздел «Мои курсы», «Маникл». В разделе «Мои курсы» здесь будет ваш курс «Настройка автоматизация Готовый комплект для набора подписчиков и партнеров». Нажмете «Подробнее». Здесь будет «Автор курса». И здесь будут «Уроки». Кликаете по названию урока и переходите в сам урок. В самом низу урока будет кнопка для перехода на страницу с уроками по рекламе и продвижению. Ваши действия сейчас. Прокрутить ниже этого видео и нажать на кнопку «Получить автоворонку».